Медитация пси самадхи. Примите удобное положение тела. Лучше лежа. В идеале. Примите позу шавасаны. Ложитесь на спину. Руки вдоль туловища слегка разведены ладонями вверх ноги на ширине плеч обратите внимание на свое спокойное расслабленное дыхание осознанно сделайте медленный глубокий вдох такой же медленный глубокий выдох и в следующий раз наблюдайте как на вдохе ваше тело входит расслабление проникает расслабление в каждую клеточку вашего тела наполняя их энергией, А при каждом выдохе из вашего тела выходит все напряжение, все зажимы, все, что вам мешает, покидает ваше тело. Продолжайте дышать осознанно некоторое время. На каждом вдохе. Представляйте внутренним взором, что все ваше тело расслабляется. От головы до кончиков пальцев ног. Все тело расслабляется. Голова, шея, туловище, руки, ноги. Оставьте свои мысли, оставьте ваши заботы. Проблемы, задачи на некоторое время. После вы всегда сможете к ним вернуться. И сейчас я начну называть определенные части тела. Все, что вам требуется, это просто переводите свое внимание на ту часть тела, которую я называю. И представляете, как эта часть тела расслабляется. Итак, начнем с большого пальца правой руки. Указательный. Средний палец. Безымянный. Мизинец. Ладонь руки. Тыльная сторона ладони. Запястье. Рука до локтя. Локоть. Плечо. Подмышка. Правая часть талии. Верхняя часть правого бедра. Нижняя часть правого бедра. Коленная чашечка. Икроножная мышца. Лодыжка. Пятка. Стопа. Подъем стопы. Большой палец правой ноги. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец Переводим внимание на левую сторону Большой палец левой руки Указательный палец Средний Безымянный Мизинец ладонь тыльная сторона ладони запястье а рука до локтя локоть плечо подмышка Левая часть талии, верхняя часть левого бедра, нижняя часть левого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка. Пятка. Стопа. Подъем стопы. Большой палец левой ноги. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятка. Переводим внимание на заднюю сторону, обе стопы, пятки, икроножные мышцы, задняя сторона коленок, задняя сторона бедер, ягодицы. поясница, весь позвоночник, плечевые лопатки, шея, затылок, макушка головы, лоб. Боковые части головы. Правое ухо. Левое ухо. Правая бровь. Левая бровь. Правое века. Левое века. Правый глаз. Левый глаз. Правая щека. Левая щека. Нос. Кончик носа. Верхняя губа. Нижняя губа. Подбородок. Горло, правая грудина, левая грудина, срединная часть груди, живот, пупок, нижняя часть живота. Переходим к целостным частям. Вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки, туловище, голова, все тело в целом. Все тело. Все тело. Итак, пробегитесь сейчас внутренним взором по всему вашему телу. Убедитесь, что она полностью расслаблена. И дальше с каждым словом. С каждым вашим вдохом ваше тело будет расслабляться еще больше, степень расслабления будет возрастать. Вы полностью расслаблены и все осознаете. Ваше тело полностью расслаблено, но при этом ваше сознание, ваш ум полностью активен и вы осознаете все, что с вами происходит, вы можете слышать звуки с улицы, вы можете слышать звуки внутри комнаты, вы все прекрасно осознаете, понимаете, и при этом тело полностью расслаблено. Итак, прямо сейчас пробегитесь внутренним взором по всему вашему телу, медленно, не спеша, и определите, в какой части тела находится источник тишины и спокойствия. Смотрите внутренним взором все ваше тело, голову, руки, туловище и ноги. Не напрягаясь, а еще более расслабляясь, определите, в какой части тела находится источник тишины и спокойствия. сейчас своим вниманием заходите полностью в этот источник тишины и спокойствия. Представьте, что ваше внимание сосредоточено теперь в этом источнике. И вы словно изнутри, будучи самим этим источником тишины и спокойствия, наблюдаете вовне. Прямо сейчас начинайте, будучи этим источником тишины и спокойствия, расширяться. Расширяйте границы своего восприятия на все тело, границы своего влияния. Теперь все тело потихоньку, медленно, не спеша, заполняется этой тишиной. И спокойствие. Как только тело заполнилось, продолжайте расширять зону своего влияния, зону восприятия дальше на всю комнату. сейчас вся комната заполняется тишиной и спокойствием расширяйте это восприятие на соседние комнаты на весь дом всех жителей этого дома Людей, животных, растений, насекомых. Все, абсолютно все поглощает тишина и спокойствие, Кем вы сейчас являетесь. И продолжайте расширяться дальше на весь район. На весь город, на всю страну, на весь континент, вмещая в себя горы, реки, озера, моря. Продолжайте расширяться. На другие континенты, на весь земной шар. Ощутите, что тишина и спокойствие обволакивают, поглощают весь земной шар. Вы вмещаете сейчас в себя все, что есть на планете Земля, на поверхности. И в недрах земли всех существ органических неорганических видимых глазу и невидимых и продолжайте расширяться больше дальше на всю солнечную систему вмещая все планеты Солнце. Продолжайте расширяться дальше. На галактику. Молитный путь. И дальше. На другие галактики соседние. Продолжайте расширяться, вмещая в себя все. продолжайте расширяться до тех пор пока вы осознаете что у вас нет границ и их никогда не было границы это рамки вашего восприятия которые в данный момент отсутствуют которые всегда отсутствовали потому что существует лишь данный момент, и прямо сейчас вы воспринимаете все целостно. Вы воспринимаете себя как единое целое, неразрывное, связанное со всем сущим, никогда не рождавшееся и никогда не умирающее прямо сейчас осознайте себя всем что есть в этот миг в этот момент осознайте что существует только этот миг и только этот момент только вы и ничего более вы это все что существует вы все и одновременно ничто вы есть во всем вы пронизываете все из вас состоит все И осознайте прямо сейчас, ответьте сами себе, есть ли у вас какие-то границы? Есть ли у вас какие-то проблемы? Ответьте сами себе, кто я. Прямо сейчас будь просто пустым. От всех идей, кем ты являешься. Не сохраняй никаких «но», позволь себе, разреши себя быть пустым. Оставь мысли, мечты, надежды о будущем. Оставь воспоминания, привязанности о прошлом. Просто будь пустым прямо сейчас. Не держись ни за что, ни за какие истории о себе, ни за какие роли. И ответь себе прямо сейчас. Есть ли что-то, чего тебе можно было бы бояться? Есть ли у тебя какие-то страхи? Где эти страхи? Прямо сейчас. Может ли тебе что-то или кто-то причинить какой-либо вред? прямо сейчас. Есть ли у тебя какие-либо ограничения? Ли у тебя начало или конец? Можешь ли ты это выбросить? Если у этого начало или конец? Нужно ли тебе что-то? Можно ли идти тебе куда-то? Можно ли этим манипулировать? Является ли это чувством, настроением? Медитирует ли это? Является ли это медитацией? Может ли это убить? ли у этого родители и было ли это создано Может ли это осудить тебя? Есть ли у этого форма или образ? Ограничено ли это какими-то местами силы, лесами, горами, морями, океанами? это создано с помощью мыслей. Есть ли у этого имя? ли это умереть или раствориться? Как далеко от тебя это? тебе путешествовать чтобы достичь этого может ли что-то существовать вне этого Ли это быть разочаровано тобой ты воображаешь представляешь это Есть ли какие-то практики, чтобы быть здесь? Нужно ли тебе верить в это, чтобы оно было реальным? Ли ты быть отделенным от этого? Является ли это переживанием? Или оно бесконечно? Есть ли у этого начало и конец? Скажи, это сейчас ушло? Может ли это уйти? Иди сейчас твои проблемы. И ответь мне прямо сейчас. Когда этот сеанс закончится, это уйдет. Есть ли тебе куда возвращаться? Или ты уже дома?